Непонятно, что упаковано. Не вижу. Ух ты! Какой-то там кристаллизатор, что ли? Тут кормушки разные. Тут наклеиваются тоже разные. Тут кормушка. Короче, мне не получается нормально отснять надо не надо за вами ходить и вас снимать да? потому что много да. всего я просто не, не... работает а? покажи ты, ты построил там пыльцеловитель да, я еще ничего не построил крышки эти кому нужны я, я не знаю, я не знаю что смотреть пыльцев. Ух, пыльцев. вот это пульцеловитель. распечатка вон это сколько ну, он какой-то пыльцеловитель. Не, не, не, не. Мне что-то не нравится. Пыльцеловитель. Или он тут как-то запакован. Непонятно. Какие-то бокашки. Кормушки, не знаю. Вот но Тоже. Сейчас меня арестуют и накажут швед. А вот, вот, кстати, для тех, кто вощину делает. Вот, вот, вот, вот. Для вощины Делать самому ващину дома. А стоит оно вот на Зандер, на Ланстрот. Вот это такая цена 900 евро. Не хочешь вощину делать сам? Нет. А ты видел, что А, что, а что вот это такое? Пластиковый поддон. Поддон он, я, я видел. Камера, не знаю. Что вот это такое? Не знаю. Я не знаю. Ага. О, декристаллизатор. Декристаллизатор. Рамки, кормушки. А, ну да, я, я туда уже, я понял. Вот этот декристаллизатор. А я открыл, я думал какой-то, и закрыл. Вниз не посмотрел. Снизу. Снизу ставится, выставляется температура. А, и с есть, и с да, и оно там шьёт, разогревается. Я вот это смотрю. А не тут тех, что рамки выста... так выставлять в корпусе? В смысле, как? Ну, допустим, вот так взял. Ну, по сути, это оно и есть. Это в деревья нули прикреплены. Нет, тела. это да. А то, чтобы, допустим, у меня рамки без разделителя Гофмана. А вон они а ты прикрутить, и все. Нет, он чтобы он. не прикручивать. Ага. То не они. Нет, это все прикручивается. То это все прикручивается. Чтобы, типа, у меня 10 Блин, рамок корпуса корпусе, и так, оп, да, и разровнял. Нет, нет. Ты это, это, это, это самое, такую возьми, типа, с молотком, Да. Это что это, тоже, тоже самое. это не перегородки, да? Я, я не, честно говоря, это для кладки Так, ладно, пошел я дальше Посмотри, Что это такое? Ручки? Чешу. Это все для кормления это, это... Да, да. да Это какой-то кампер, знаешь, когда Уля сзади подходишь и взвешиваешь Ага уже. Примерно там Тут все по кормлению, видишь, кормушки полностью. Да, да да. да, да Ну распечатка Пустил. тут А тут она, видишь, как распечатывается? Не, не она Сама она сама? Нет, я понял. Распечатаются не. Она просто механическая. Тихо. Давай тут мне руку не отдави. Дальше дави. Дальше, дави, дави, да, она пойдет. Ага. Вот, То есть вот тут пошло, двигателя да. нету. Оно... Нету, все механика. Оно нам за счет механики и при этом придавливается. Это италь... Итальянская фирма Lego. Roll. Лего, Лего там написано с другой стороны И И это потупает. недогоночка Недогоночка, непонятно какой фирмы Не луновые эти, прикольные Но это конечно прикольно тут Получается За это держишь А это видать оно переставляешь Ты Двигаешь, да? Не знаю Ну факт тут что получается Давай еще раз Банку под... ставишь я Вот я эти а видать здесь, видишь, должно прикрутить что-то А вам плюрится, Ага Подожди Не ломай, не ломай, ты же рамку не поставил Да ты, ну, ты же не видишь, она боком идет Все-все-все, иди покупай Я, ну, все. Я Как проваливай как ее вниз? Проваливай вниз А как ее ставим? Она поставлена Стой, стоит ты тоже не а ставим -а -а. Так, Денис, а что вот это такое? А это, это, сито. Сито, это сито а, а труднят, просто труднят. Э, как бы прижимающих, оно выдавливается. Да, Тут поддон, Вот поддоны прикольные на два улья, мне нравится. А, тиск, цена, Опа! Ящичек какой -то. Тоже, ты Тоже, видишь, этот, это, это, который Марбургер по-другому называется, когда ты открываешь, там, метешь сбоку. Да, да, я понял. Там решетка. Там решетка. 84 евро. евро. Всего-навсего. Всего. Да. Вишечки. Кстати, ты его ними уля, то говорят в Германии уля. Цена уля, Улья. Цена улья, Нет. Цена 125, улья 125 евро. евро. а Обрят мед дорогой в Германии ну, он, так а улей какие дорогие никто не считает а рамки? нет, вот, вот тоже логика всем нам говорят, мед у нас дешевый по доллар $70, да? В Германии... 16 а в Германии 4, 16, а в Германии 4 евро так на у нас можно евро. купить э, улей за 700 гривен а тут улей стоит 3000 гривен даже больше То есть, ну, ну клево 40 евро 40 евро, ну клево На два места а они с перегородками все я понял да. ящики разные видишь кормушки. У меня кормушки ну прикольно я вижу, дерево хорошо изготовлено а это воскотопка да, да. да воскотопка я уже увидел а это пара да ули да, это... не да, дешевые 120 134 да дам. Свенти или свенти? Разные вороночки. Воронка. Пчел. Сметать. Воронка стоит 30 евро. Двадцать девять Сметать пчел. А вот круглая воронка которая для сметания пчел вот такая елки одной рукой неудобно обычная воронка с маленьким горлышком а стоит а кто вот а стоит 30 евро 2990 30 евро это больше полторы тысячи гривен стоит вот такая такая штучка какие это тут тюбики а, для разных помад тюбики для помады для разных кремов закрывашечки разные тут тут тут тут короче выбор большой для медогонок разные редуктора я так понял что-то тут непонятное ну и так дальше вот для медагонок много чего а ули самые разные. Ну, качество изготовления очень высокое. Рамки можно ставить. Итак, ващина Пластиковая рамка. Так, там что-то у нас тоже. Разные препараты, аппараты. Ну и так дальше. Дымари. Вот такие как у Жени. Скатное дно закрывается, пенопластовая крыша. И это все стоит. Вот, чуть не Открывается, закрывается. Что-то я уронил. Вот эта штучка. Закрывашка. А это как движение ули покрашены. Такие добротные на вид. Крыша. Рамки. Вот такие непонятно какие. Тут вставочки деревянные. Чтобы рамка становилась не на неприкластной а деревянные неудобно одной рукой снимать станочек и тут медогонки тоже разные солнечная воскотопка навесом он... чуть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 надо было меньше снимать Да ты не занимаешься матковой. Женя, он не выводит маток Зачем ты ему... Так, ему не надо. Я покупаю, я под... вывожу У меня маток Нет, что только два действительно? Да, да, да, потом на в целику в я, с вами, короче, не, я с вами не дружу Вот надо выделать, чтобы носик не сломать У в Дагестан человек попросил Ник отрисовать и вот это ему а вы уже скупились, да? Ну да. да. Так это надо было не снимать? Так как это надо было не снимать? Вот это кинули меня ёлки-палки. А да. Ты специально ёлки для обновления купил за них Смотри, ты э, смотрел для банок? Да смотрел, я уже тут. А вы... это карты, да? Или что а знач... значков нету. О, значков нету. Нет значков нету. Ты смотри. значок на Месси получил? Смотри, карты. Да там заказал парень у нас карты. купить значок. Карты да, Ну карты я а а ну, Купим стругалку Это стругалку Харченко Передай Сане Харченко привет Скажи стругалку разве что Харченко стругалку для карандашей Вот такую, да? А вон ручки есть, ну Шутки шутками Это я тебе купил Так бы сразу и сказал так, ну все, тут я все показал, а дома смонтировал. Ты на килограмм подорискуда стоит? Сколько? Переработка, смотри. Вот это переработка. В смысле переработка? Переработка Сейчас воска. Я... Ага. Переработка воска. А это не переработка воска, это покупать вот. за переработку цена а это за килограмм. Ага. Вот это она так упакована килограммчик, да, вот это, а это. Вот я увидел, а вот увидел вот такую штучку. Это куда применяется? Для того, чтобы дома что-то делать, свечки делать что-то. А, то есть, ну это для не... поделок. Для поделок. Ну, все, все, не Нет. Решетки, да, смотри разные. Он железный. Ну же, железный. Я тут посмотрел много разных, конечно, интересных. а что вот это вот это это свечки делать ты же когда А мотор. все я видел в интернете я только сейчас ты мне сказал что свечки я только сейчас даду я видел в интернете там оно навешивает много их ну все вроде бы тут все эти все эти все выключаю под мисси джиаметр настоящий шестьдесят 65 не знаю какой это стандартный стандарт, 65 евро. А этот какой-то больше 3 метров голд, что-то непонятно, короче. Давай, учить языки. Это стоит 74,90. идут вот такие держатели. Короче, много-много чего. Задвижечки разные такие. Вот есть прикольные задвижечки. Цена 1,8 евро. То есть вот это стоит 1 килограмм меда. 1,5 евро. Это 1 килограмм моего меда у нас. Так что у нас? Да. Да это разные штучки. Китайский центр. Вот это все говорят. 3.90. Книга о генетике. Бакфаст. Это Адам? Нет, это, это не а, это тоже о генетике, это о Бакфасте и Шпатик. У Шпатель Может, это тебе подарю. А день рождения? Да. Завтра. Да. Вот. А ты откуда знаешь? А у меня завтра день рождения. Да Никот, кому надо? Никот, друзья, привезем. Мы, мы ничего не будем привозить, И... это подарок другу Не говори никому ничего не... Вот цикл, это я уже показывал 11.50 100 штук Ну что, скупились? Да. Что вы тут скупили? Мы их купили в Варуле, в Дагестане. Киллеры Я себе купил. Киллеры. Киллеры чтобы а ты же будешь в, в хвостом заниматься? Не в Украине чтоб делать. А, -а, -а, -а. папиреш. Не, ну ему же надо как сказать. Он же маток выводит на себя на пасеке. Ему надо, чтобы поле к европейской системе были ближе. Ну Четыре штуки ему хватит, чтобы еще маток произвести. Ну да. да? Как раз. Я увидел, они же европейские, они проходимость большая. 250 матоклевости. Магазин, конечно, крутой. Да. класс. И стильный, да? Стильный. И, да. банки именно видел, как ставят? И... Да все я видел. Очень да. круто. Банки мы с вами пойдем в магазин, пойдем регионально. Это для магазинов регионально. То есть можно поставить свою рекламу. Мне что нравится, в Германии очень много пропаганды, ты может, не заметил. Да, да, есть, да, да. Обрати я... внимание, что везде пропаганда расклеена. Mm -hmm. Ну, короче, ну да, не, вот не, вот, вот А здесь вот. евро стоит На выставке угу. Вот, а там в магазин зайдем Это у нас в магазине есть, где Ну как оригинальные продукты продаются угу. С лейбой, да, вот это Да, уже. ну лейбай это уже как фейк такой Она так-то вот там, маночка это, это которая, знаешь, как Которая защищена обществом пчеловодов То есть, общество пчеловодов, допустим, она стоит Я не знаю сколько центов, ну не буду брать, угу. Я не пользуюсь сам если она стоит, допустим, 30 центов, то 5 центов общество пчелодов получает, потому что оно должно на что жить, так скажем. Ну да. То есть стеклянный завод сколько это получает, сколько это получает общество пчелодов. Это как бренд. Брендинг. Ну, кепки тоже прикольные, да. А что, А, это пакеты. Кепки, кепки классные. Купи. Я себе. Куплю на выставке, а есть. Так, ну, ну это все. Давай. Все, заканчиваю. Привет. Супер! свечки сами изготавливают это как бы товар да, и сложно пена дерево. это ну это же и интернет-магазин тоже правильно да. я видел их в интернете есть Рама, да. видишь, тоже качество. Вот, на качество ну качество я тут обратил внимание и на ули качество ули тут тоже ну самообработка древесины все разложено видишь картон весь сортируется потом сдается тоже как ну это как ну картон должен в картон как ну в мусор и угу. ну, упаковочная тут я так понял наши баночки видео <реклама> Крышки, а да? Да? Да. да Да В общем это вино, ну как медовуха, можно покупать в 5 литровых канистрах и дома разливать. То есть я могу купить бутылки, да, тут да. разлить и свою наклейку наклеить да. и будет это мое вино. Да, бутылки продаются пустые, то есть ты можешь. Ну то есть я могу Короче, купить, ты можешь... сделать свой бренд. Смотри вот бутылки. Да. Вот. Можешь заказать этикетки, то есть бутылки, пробки, это все продается, ты можешь отдать свой мед. И вообще с него отдать, то есть завод будет теми в медовуху ну, ага. То есть как Да, да, да. Ну, вот это все, вот это ну, это тоже я заметил магазин. Я думал он маленький, а он еще тут склады очень большие. Вот, видишь, вот под медовуху мед. Вот, ну, сдают под медовуху все. Ага. Если влажность большая, у тебя мед как бы не продать тебе его. Ну, понимаешь, по ГОСТу не идет, его только в медовуху. А, ну да. Важность меда высокая. Сироп в ведрах. Мед, видишь, закупленный. А, это, это мед да, закупается на филиппадраме. Ага. Это, знаете, а это сироп, он, 16 килограммов картона сверху. Это тоже сироп, я думаю. Это. А ты ж это тоже, кормить. Женя, ты ж тоже сиропом кормишь, Да, кормишь? Ну в, бочке, в, бочке, в емкостях, да? да? Да. Ну, Здесь по 28 килограмм, сейчас тут нет, я не вижу. Мы берем иногда, ну, как под докормитель. Ну, вот, да. вот они, кстати, по 28 кг, вот они больше кг. Ага. В общем, у меня когда в бочке остается, я вниз сливаю, у меня кусты есть, чтобы, ну, хранить где-то, потому что бочку с машины вытаскивать надо, я вниз сливаю и вниз храню в тоже кустах. Это крышки все, вот этого, вот, такая же ну, маркировка, обратите внимание. Обратил. Ули. Вот, видишь, как у нас здесь. Как раз сейчас вот, воском занимался, видимо. Весы, воск, да, да. И воск. Банки, банки, банки, банки, банки, банки, банки. Очень много тары да. Разные, да? Да, то вот тоже, видишь, алкоголь вот в коробках. 12 бутылок по 0,75. То есть, алкоголь тоже. Без этикеток, то есть, можешь свою этикетку уже клеить. Есть, Готовый. Утилизированный. И, опять же, мед. Видишь, на перепродаже, нет. Я, наверное, это для пересылки никаких. Ну, упаковочная, да. тара. Для пересульки. А боец Винтер тот и сезон. Да. Да. <решивание> Потихоньку пчелы начинает просыпаться, но не пчелы. Вот, Разные сортов. Венок. здесь. Лишь викингер блюд, короче, это кровь викинга. <таспорка> это воск тоже. <решивание> воск, да? да? Вот эта штука, короче, смотри, видишь какая? Штайклога. Это вот эти, когда вот эти вот, которые я показывал, эти картоны с сиропом. Крышку откручиваешь, ее туда, хоп, и получается. Вход пчелами. Да, то есть вот этот контейнер прям целиком ставишь в корпус, и вот это как ну. покуда они ходят? Угу, классно. Это, это воск, воск. Это да. Класс. Это что? Это кто-то дверь открывает, закрывает. Это Денис выносит что-то, пока мы тут отвлекаем, да? Да. Выносит все. Вергейм Дизелик. А -а -а. Ну, все сложно, да, например. А -а -а. на на Много-много разного всего. Тут тоже склад, но мы туда не пойдем. Нас они запустят тоже. Вообще видишь, они тоже вот вино сами. Да. Пакуют свои этикетки клеит. Есть... О, это. это. А что ты такими не пользуешься? А кирпичиками. А новая R80 стоит, я что? Вот, Поприкинь, семей по r а, 80... А, вы тоже умеете считать деньги? Да, я умею считать. Ну, просто логично. Давай, вот по 2 евро округлим, да. Короче, вот, эта штучка, на... вот эта штучка стоит 2 евро. 1 а, ну, же... килограмм меда по же украинским целям. А это еще такой столицы, чтобы ну как держали. Ну да, да вот это твоя тема кстати. вот это первый раз вижу как бы рулонами продается э, это, решетка сетка для сбора пыльцы все <говорит> мы 29, 20, 29 евро. А Нет, это из дерева стоит. Да, это из стиропор. А 2950, хватит ли? Одинаково. Нуклеус прикольный, убойный. Короче, но ну, их не покупают, нафига. Смысл нуклеуса заключается в том, что его обслуживать тяжело. Ну сам по себе просто прикольный. Да. Смотришь кормушка, рамки. Все, Жень. Вс. Окей. Все. Да, okay. что вы купить хотите? Разница есть. Застой запад. Знаешь, как говорят в Германии? Германия играет. Got... Ой, сейчас я скажу. Ноя Бундесленда, по-моему, новые земли. То есть вот это все, что от ГДР, да? Как бы.. Тут тоже политика как бы представлена так, что западная Германия, вот она такая, вот такая хорошая, и вот она им так помогает, она их строит так, а как бы восточные немцы, они типа, ну, пони, ну принижены маленько, хотя они намного трудолюбивее, они, ну, ближе, можно, знаешь, как ну, советская система, сказать, они намного лучше, как бы, мне больше нравится, они трудолюбивее, как бы, ну, спок ну, не такие, как, ну, развращенные, или как сказать. Мне больше нравится там. Допустим, вот мы как Брауз ездим, там можно увидеть мужика в трусах, который ходит по ограде. Я, допустим, тут у нас ни разу не едет. Тут можно увидеть девчонок, которые идут с озера, как, ну, вот, как у нас в деревне, да, там купальники, там несет с собой, по, по дороге идет сушится, типа. Тут такого не увидишь. Как там ну, вообще совершенно другой мир. А их вот эти ферговцы, да, обзывают их этим оси. Короче, это оси, это типа в ну, как ос, как ну, восточные немцы. А получается, они же промышленность, когда в Союз как ГДР валили, как бы система то же самое, как валили Советский Союз, то есть надо, не надо, все валить. так же ГДР завалили, все разрушили, получается, потом начали новое, новое строить, очень много людей переехало, как бы, в Западную Германию в поисках работы, это, это, это, и yeah. там есть города, прям кварталами сносили, потому что, ну, жилье пустое, никому не нужное, просто брошенное. Я ездил, я работал, возил резину, мы, короче, резину в корбахе грузили. Вот там по сортам, то есть, ну, как бы получается, ну, фирма, которая закупает резину, уже та, та фирма доставляет резину по одному, два колеса, ну, кто сколько заказал, ну, то есть маленький заказ. А мы грузим, допустим, машину полную, и на каждом колесе уже этикетка, ну, как заказчик, кто покупатель. И вот они там орут, там, а то колесо он не хватает, привезти надо. И чувак на погрузчике везет одно колесо. То есть он несет в руках, а на погрузчике везет одно единственное колесо. Я когда приехал в ГДР разгружаться, короче, выбегают чуваки вот эти, типа лифта. Начинают полностью машину разгружать. Не погрузчиками, ничем, а именно это. Ни одежды рабочей нету, ничего. И вот это все погрузчиками я... Знаешь, как бы одна страна, и ты в другой мир вообще совершенно попал. То есть, где вот механизировано все, и где вот именно руками. Ну, вот у меня такой единственный случай был. но ну, я охренел, реально. Как бы одна страна, и работы нету в этом. И по пенсиям. У них пенсия меньше, у них зарплаты меньше в ФР, ГДР. Так бы, ну, принижены чуть чуть А дороги везде у вас такие хорошие? больше, да, чем нет. А есть плохие дороги? Да, в поле. пчела у меня есть одно место плохое, там буксую. Дороги, в принципе, наверное, все нормальные. Я вот, ну, как... Кто раньше приехал, говорят, что раньше лучше были. Я... А раньше я не видел, бы сказать, нет. Меня устраивают. У вас же есть вон дороги для пешеходов, вот для велосипедистов. Ну, вот пешеходов. для велосипедистов дорога. Все заасфальтировано, я не знаю железную дорогу уже у вас заасфальтировали чтобы люди ходили ну да вот у нас полотно полностью убрали там 40 или сколько километров сделали чтобы на велосипедах ездить велосипеды вообще очень развиты как бы вот мы сами мало катаемся но я знаю людей которые очень много катаются на велосипедах